Всем привет, дорогие друзья, мы находимся в Сергиевом Посаде, а я влог снимаю, ты попался в камеру, я хочу попасть в ю все, ты уже на ютубе, да, это хорошо, брат. Короче, мы приехали в Сергиев Посад. Сейчас идем в Швизнёй. Я оплачиваю свои бабки. и мы идем дальше. Нет, какой пить. Мы идем изучать культурные места и наследие Сергиева Посада. Между вот... прочим, здесь дворец культуры Гагария, имени Гагарина. Сейчас мы еще дойдем до Сергиев Посадской лавры. Не посмотрим, посмотрим там. Что у нас есть интересного? Здесь есть вот плакаты. Есть Слава, есть Хабиб. А есть Слава Хабиба. Да, Хабиб. здесь есть Слава, есть Слава Хабиб. Хабиб Слава. А есть Хабиб Нурмагомедов. -Нур но он больше не Хабиб, потому что он слишком рано закончил карьеру, потому что... Он сейчас опять выходит. Он опять выходит. Но если ты выйдешь, красавчик будешь вообще. Погода сегодня отличная. Город интересный. Кстати, сергию Упасад... Было основано в 1337 году, население на данный момент составляет 96 тысяч человек, представляете? Городок в принципе небольшой, но в нем расположено очень много интересных достопримечательностей, которых мы ну, постараемся сегодня показать вам. Даня решил погла погладить голубя, но голубь улетел. Зашли в связной, сейчас человек положит деньги на счет. И мы пойдем вон там, уже находится, если вы можете наблюдать вся Троицкая, там сергия посадская Лавра. Кстати, да. Больше, а вот больше. это вот огромное здание считается администрацией сергио посада с такими красивыми битами и, ну, красивый аллей. Газончики красивые. Сейчас мы направляемся на сергио посадскую Лавру. И уже будем снимать там. Пока парни пошли в магазин, я решил присесть на вот эту площадь перед администрацией. Представляете, здесь даже на лавках написано Сергиев Посад. Это классно на самом деле. А там еще вдали центральный унитермарк. Смотрится, конечно, ну, там красиво. Здесь еще посередине есть аллея. блин, почему я пристал к этому слову аллея? Единственное слово, которое мне приходит в голову. Не будем даваться подробности, но выглядит это очень красиво. Когда высаживают именно в каких-то узорах, в такие цветочки. Там тоже есть, и там тоже есть. На самом деле это очень красиво. Еще на столбе здесь. Походу огромная камера. Я надеюсь, это реально камера. Потому что она реально огромная. Я не знаю, что это. Ладно, не будем даваться уже подробности. Смотрится реально круто. Хорошо, сейчас дождусь все-таки парней. И пойдем снимать дальше. Делать... Подходя к лавре, мы можем наблюдать такие интересные остановки, то также на них на сидушке. Ой, написано Сергию Посад. Вот такие вот. Также здесь есть пруд. А, называется это.. Вот этот вот пруд называется Белый пруд. Я не знаю, почему его назвали Белый, но он Белый называется. Также напротив здесь находится музей. Туда я заходить не буду, потому что он, возможно, платный, а мне нет денег. Также здесь устанавливают такие вот дерев деревья. Красиво, в принципе. Голуби летают. Там находится лавра, мы как раз-таки на нее и направляемся. Также я не заметил, просто, простите, забыл про нее. Здесь вот такая вот красивая расписка дома. Но это поинтереснее, чем какие-нибудь граффити и калякули на стенах. Подошли, наконец-таки, к Лаври. Здесь находится вот такое вот интересное здание, красивое, между прочим. Мне прям нравятся вот эти вот... Красные кирпичи с разными архитектурными изъянами. Ой, блях, что я говорю? Вот там находится лавра. Здесь везде а, давай, давай. брусчатка. Ну понимал, мне Брусчатка уже... вот такая. Мне и Лёше больше... Вот это Сергей Радонежский, который а. основал вот эту церковь, ну, лавру. Вот везде там находится памятник. Здесь строится сцена какая-то возможно, сцена. Я не вижу. Вот видите крышу. Наверное, там будет или разбирается, или строится. Может, какое то мероприятие будет проходить. Пойдемте, вам сниму памятник. Здесь так много стоит машин ДПС. Здесь так много голубей, ребят. Их просто кишит прям. Смотрите. Офигеть. Просто жесть. А вот этот преподобный Сергей Радонежский. Нет, ну реально, да, кишит голубей как? Обалдеть просто можно. Людей здесь тоже много. Не знаю, почему сотрудников ДПС так много. Может кому-нибудь готовиться к мероприятию. Стены здесь, посмотрите, такие маленькие люди, какие огромные стены. Через камеру масштабы не передать, но оно очень огромное. Там такие золотые вот эти вот... Не знаю, видно ли на камере, но там прям... Mm -hmm. Круто. А где ребята? Я потерял людей своих. Ребят, помните, я только что снимал с Сергея радонежского где голуби? Вот. Мне только что ребята сказали, что вот тот памятник, я не, не знаю, видно ли на камере, это его родители. Вот она такая вот со стороны смотрится круто, да? Не, ну на самом деле прикольно так. Работать и путешествовать одновременно. Узнаешь новые места, спрашиваешь у людей, и они рассказывают тебе ну, новую информацию. Это реально круто. Вот люди работают. Вот такой смотрится. Вчера историю в ВК снимал, я думал, она платный вход, она кажется бесплатный, можно заходить и снимать. Поэтому пойдем мы сейчас сразу в Лавру и там уже поснимаем. Подходим уже к, самой, к самому храму, сейчас будем заходить. такие кованные ворота, знаете, как в старые времена были. Брусчатка это прикольно, в принципе, они, конечно, неудобно. Ребят, вот просто Если посмотрите на, на масштаб. Вот это вообще красиво смотрится. Леша мне сказал, что здесь где-то есть самое главное. Значит, самое сейчас Логично, а right? вот здесь еще такие красивые. А здесь все красивое. Иконы нарисованы. А это выход уже идет. Ну, вот это вообще главный вход. А здесь так много людей, Что красиво. Кстати, немножко история. Это мужской монастырь, который охраняется ЮНЕСКО. Даты основания монастыря считают 11 августа 1337 года, когда Сергий Радонежский, а тогда э, отрок Марфоломей пришел на гору Маковец. И получилось вот такие масштабные постройки. Памятник стоят. О, я Что хочу! Тут тут а, памятник, там 1800 какой-то год рождения. Тут оно будет, сейчас скажу. Вот, 1820-1860. Тут я понимаю. Это предположительно, это, это все акции, которые... Для Бога от Бога, должно даваться бесплатно, а тут все продают. Здесь еще ремонт происходит. Красиво, блин! На самом деле я не знаю, может через камеру не видно масштабы, но это очень И масштабные постройки. Билёк, это прям, да. Ты хочешь мне показать еще что-то интересное? Я тебе хочу показать самое интересное. Самое. Пойдем. Мы сначала немножко не, мы сначала немножко не поняли, почему здесь капает вода, оказывается там шланг поливает елки сразу. так масштабно. Представляете, ребят? Обалденный вид! Вы просто посмотрите, какие колонны! А здесь как все вырезано! у Господи, как оно круто! Это реально круто! Это источник. Это я святой источник? Да, тут капает. колокола звонили. Вы просто посмотрите как это круто ребят я так рад что поехал на эту работу я бы наверное, никогда бы не приехал бы сюда в посад смотрите какие здесь прям обалденно это так круто смотрится Особенный особенно источник какая-то усыпальница или как то а что там написано Ба... я, я понял да представляете масштаб этого всего оно такое огромное ну, мы даже не вот это, тоже... пойдемте дальше посмотрим посмотри здесь круто пойдем. круто да а давай мы лучше это сейчас побриму сделаемся да. и давай пойдем отсюда ну сейчас мы сниму и пойдем ой здесь там еще белое здание полторовка час Кирюх снимать Спросил у людей, что это за огромная очередь Оказывается, это стоят к мощам преподобного Это бесплатно Сейчас мы пойдем на смотровую площадку Ну, по пути снимем памятник Я просто обалдеваю С этого вида особенного этого воду. Просто посмотрите Так круто а 14, 14 могу... век. Это 14 век да? Да, старый... Представляете, просто дата основания 1337 год. Это 14 век. Я обалдеваю просто. Там резьба, вот это все. Да, круто да, смотрится. Да, а здесь такие балкончики да, еще. все такие разрисованные, и все да, так круто. Банка, Боже, я прям я, я не я не, не, не знал, что я когда-нибудь в жизни буду. Так офигевать с просмотра храма, монастыря. Ну это реально круто. На, од... один раз жизни стоит на это посмотреть, ребята, когда-нибудь. Это уж точно. Чисто здесь приехать и побывать в этом посаде. Это реально масштабно. Тут еще находятся такие летние веранды, где можно посидеть, попить чайку, наверное иероглифы, ну, на разных языках дублируются, понимаете, для туристов. Книги, обалдеть. Давайте, давайте зайдем по-быстрому. Такие вот книги, из них деревья. Ой, деревья. Роспись, снимай. Я снимаю. На стенах вот такие вот росписи. Да уж, ребята, это масштабно. Вот тут золотом сапокритом. Золотом, да. А это что такое? А это что? Автомат. А я не знаю, что это такое. А, сувениры продает. Представляете, вот такие вот монетки, походу. И вот такие вот, эм, не знаю, карточки, да? И магнитики. Такие вот монетки. Вещи продают. Прод... Продукты монастырские. Шиздесь продают здесь красивые, вот такие вот. Прям напряненько, да? Расписали. Смотрите, как детально все прорисовано. Так круто. Такие а -а -а. вот еще есть пряники? А это класс? Нет, напиток, вода, не сказать просто напиток. А киларский дворик, горячая выпечка. Ну все, мы, в принципе, вышли. Посмотрите, какие огромные стены здесь. Я думаю, это когда-нибудь... Могло бы э, предназначаться для ну, крепость, представляете, да, такая Ой, его Вот, ребят, если что, здесь находится сразу туалет. от входа туалет бесплатный. Безплатный. Там есть и умывальники, и места для инвалидов, и вот, все как надо. Поэтому если что будет, будете знать, что там бесплатно. А то мы волновались уже. сейчас я вам покажу памятник еще один вообще на самом деле я устал бегать потому что парни приехали отдохнуть развеяться, а я чисто по работе по работе ну поснимать вам и поэтому мне приходится бегать туда-сюда чтобы не отнимать время у своей компании чтобы с ними находиться смотрите на самом деле очень интересно сделали не просто вечный огонь и в память погибшим а вот так именно вот так вот. Круто. Там имена написаны. Вот, а сейчас я пойду обратно, чтобы перейти через подземку и пройти на смотровую площадку. Оттуда поснимаю. И, ну, там вроде бы как еще бинокли есть. С них сниму что-нибудь. Смотрите, ребят, здесь еще недалеко от Лавры. Продаются такие интересные сувенирчики. Пять будете проезжать? 5 а? штук, ладно, и 10. Здесь 5, а здесь 10. Вот. А почему они стоят? 4 тысячи и 2 тысячи. Вот, ребята, будете здесь, обязательно зайдите и купите. Они такие красивые. Вот зашел подземный переход. Здесь тоже сейчас посмотрим все. Ремонты идут. Посмотрите! А, нет, именно в переходе. Дикочка такая интересная. Здесь тоже подаются матрешки, вещи разные, сувениры. Такие вот интересные. Деревянные тоже. Классно. А это я. Ой, кафешка ой как классно только немножко не туда пошел мои парни пошли в другую сторону фух я же спасел бегать туда сюда с... снимать все дачная жизнь а, нормально да ресторан тут ничего личного так классно сделано я на самом деле вышел но я не знаю, куда мне идти. Вот Лавра. А мне сказали, когда они разговаривали друг с другом, сказали, что он идти-то напротив. Смотровая площадка. Вот, пока я снимал бегал, они куда-то ушли, и я здесь их не вижу. Вот сейчас иду, и надеюсь, что я иду куда надо. Блин, ну классно. Я думаю, там дорого будет. проверяйте конечно, не пойду, потому что мне денешь. Ох. Там аллея какая-то находится. А, стойте, вон они идут. А нет, это не они. А вот они. <свистит> Я их нашел. Мне оказывается в другой стороне нужно было идти. Вот здесь вот мне нужно было заходить. Вот здесь чего вот такая вот интересная. Ой, утка живая. Легусь. А нет, не утка. <свистит> Запруда такая интересная. Здесь тоже удочки все расписано а вот там, там дамба это жар птицы видишь у нее есть хвост А. Да, вот, точно видит. ребят Эколог, блядь, я с высоты он там подойду сниму это леша сказала кажется это не просто утка и или вот вторая, птица а жар птица вот смотрите птица и вот у нее хвост развивается и там вторая либо а вот. ну, берегу... леша-то у нас шарит нет, нет, нет. вот смотрите жар птица а здесь еще вот такое вот. Это 700 летие преподобный отче Сергия Мали Бога нас. Вот смотровая площадка, куда мы, собственно говоря, шли. Там еще впереди находится гостиница, ресторан-бар, аристократ. Здесь такой вот... Можно ну, посмотреть на появится, купола, я. которые ну, там находятся. Видишь, она поднимается, она так хорошо поднимается, легко очень. сейчас посмотрим на этот, из этого объектива. Пойдем, а Сложно попасть. Пойдем. Вот это со самой площадки уже. Тоже. Там тоже ребята снимают видео на... Правда, на фотоаппарат. Ну, я на обычную попрошку. Да, они уже песню запел. Сейчас мы пойдем отдохнем в баре, попьем пивка. Поснимаю, что там интересного будет. Может какой-нибудь интересный бар будет или дешевый. Конечно, интересный пешеходный тротуар. Здесь фасад обделывается, поэтому здесь такой пешеходный переход. Ну, а мы идем в пивнушку. Точнее, пытаемся найти ближайшую, чтобы далеко нам не идти. 240 метров леша говорит, там идти. Я думаю, 240 метров это очень далеко. Вот этот фасад здание, которое обделывают. Это фасад? И здесь вот такие трактиль. интересные здания тоже. Фонари тоже красивые. Тротил! Как букву твердый вот, знак читать? Еще 150 вот идем здесь. А это что-то? Какая-то администрация тоже непонятная. А здесь а тоже герб нарисован, значит какая-то администрация. А там Александрийский. Не знаю, что это такое, но там написано а, это Александрийский. Парковка, я думал, что озеро. нам. Вон туда. Это торговый центр. Пойдем через парковку. Пойдем. Так, ну мы пришли. Теперь надо узнать, куда нам именно идти. Здесь немножко. Лаффать. О, смотрите, как здесь круто. Атмосферно прям. Представляете, какие крафтовые такие, ну? О, как оно, такая, Даня? Нормально? Вообще, Ведерочка. А, это пиплинца такая в виде ведерка. Круто. Смотрите, здесь уралище такое. Это я понимаю, да? Хм? Круто. Так, ну мы решили пойти в другую пивнушку, в мануфактуру, там пивной ресторан, потому что в этом места мало. Вау, как оно круто смотрится! Ребята, смотрите, граффити, и вот такой вот пожарный, с кошками. Пожарный, типа, льет воду, а здесь кошки смотрят на него. Прям круто, да? А это, я и не знаю, что это такое. Но выглядит очень масштабно. Я бы, конечно, зашел, но я стесняюсь. А это бизнес-центр. Не, мне туда не надо, ребята. Лавочки такие классные. Да, ну, круто. Это. А тут еще здесь Прикольно. Центральная автомойка, это нам не интересно. Идем по городу дальше. Вот. Музей частных коллекций, музей советского детства. Какие, да, классные. Отпить нельзя? Нельзя. можно руками трогать нельзя я уже потрогал круто меня это копейка не меня тихо а потом там тоже находится такое классное место с открытой верандой где на столик за столиком нужно посидеть а вот мануфактура это нам получается сюда Ого, как оно здесь классно. Я надеюсь... О, нам сюда, да. Я и не вижу. А вот вижу мусорку. Вау, круто. Сейчас подушим. круто как. Чисто классно. Тут... Тут, я понимаю, местечко. Такие кирпичики. Музыка такая приятная, играет приятная атмосфера. 300 30 рублей 0,5. 300. Сточек 30. <связывая> это. Так у вас смотрятся на вот эти вот фонари, лампы такие. Посмотрите, ребят, у них еще есть кальянная зона. Вот <связывая> кальянная зона, да, еще есть? Да. <связывая> вот там, да? Да. <связывая> там кальянная зона, а мы решили присесть сюда. Вот такие классные у них менюшки. <связывая> ну, не все. Это не классно. Один литр рублей фирменная вот, вот. это Это по 05 ну что, что ну, будет? Я говорю палитру. Сейчас пиво закажем. Ну, И то мало можешь... будет. По а хотя бы. По По крайней мере, Посмотрите, принесли нам да. вот греночек. в такой подали. Да, я Это 1600 1600 стоит, да? Вот это, это вот рубля, стоит 1600 рублей и ведь. одно пиво в подарок. Плюс мы сейчас заказали гренки. А сколько гренки стоит? 220, 220, там, за 40, гренки. 220, да? 220 рублей гренки где-то за там, 40, там, грамм, гренки. Где 40 грамм там, примерно. Это нормально. Ну, 5, грен, 5 гренок для, за 220 для, для, для, для рублей. Я снимал внутри. Здесь на самом деле Я Сейчас принесут гренки, я покажу вам, сколько принесут гренок. играет вот такая интересная у них подача гренок. Это такой гренка? корзиночки. Это гренка и вот бешеньки на, на, на, на все пиво. Да гренка сон вкусная. Это тебе гренка на всю эту. Я угадал, что там? Ну ладно, не 5 штук. А это гренка на все пиво. На все пиво. Побольше. Мы взяли уже 3, 4 4. А у вас у нас много еще. одной взяли Ну, в принципе, ничего. Соус вкусный очень. Гренка ничего особенного. Потом 15, ну, вот ребят в принципе принесли чек посидели на 2 500 на 2 250, на, на 250. А, 2050 рублей да вот. по бокальчику пива 100, 100, 100, 100. и немножко грены прокушали это сухариков на 2000 принципе думаю но это нормально да так посидеть отдохнуть <просы> ну так красиво вот за -а -а. Стеклами сидят люди, а мы идем, тут лавочки стоят, оптика, глазго, изготовление очков, вот прошел дождик, вы можете наблюдать, а мы сейчас идем отдыхать, о, чисто классно. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, по понравилось ли вам видео, понравилось ли Сергию Фасад. Вот. Потом, может быть, еще поеду в Москву, поснимаю вам что-нибудь Красную площадь, там ВДНК. Вот, все. Вот. С вами был Винтерфелл. Всем спасибо за просмотр. Я вас обожаю, мои дорогие подписчики. Крепко обнимаю.